Согласно обновленным правилам эпидемиологической безопасности для спортивных центров, в Латвии в ограниченном количестве разрешено посещение бассейнов и тренажерных залов, поэтому с 1 июля свои двери для любителей спортивного образа жизни открывает Далгоповский Олимпийский центр. Посещать ДОЦ можно будет и в дни предстоящего чемпионата мира У-19 по баскетболу. Посещение зала и бассейна Далгупуского Олимпийского центра сейчас возможно для людей с полной вакцинацией или переболевших COVID-19, людей с актуальным негативным тестом на коронавирус и детей до 12 лет. С утра в ДОЦ распланированы занятия школ, поэтому открытое посещение бассейна и тренажерного зала ежедневно доступно с 13.00. Использовать бассейн одновременно могут до 35 человек, а тренажерный зал до 23 человек. Возобновлена работа бани и джакузи. Также возобновляется продажа абонементов. В свою очередь, те подписки в тренажерный зал или бассейн, которые были приобретены заранее, продлевается с 1 июля. Хотя вместе с публичным открытием ДОЗ почти одновременно стартует и чемпионат мира У-19 по баскетболу, это никак не отразится на доступность упомянутых спортивных зон. Потоки людей будут разделены и не будут прикасаться с баскетболистами или болельщиками. Говоря о последних, надо отметить, что недавно было принято решение о допуске фанатов на трибуны, но для этого нужно иметь полную вакцинацию или статус переболевшего COVID-19. При этом количество сидячих мест не лимитировано. Продажи билетов откроются с 1 июля. Больше информации по этому и другим вопросам можно найти на официальной странице Олимпийского центра Facebook. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.